Привет, молодые люди! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я готов вам показать ролик про то, как я бы не хопил 6 часов подряд. Да, я давно это хотел сделать, и наконец-то это случилось. И у меня есть спойлер. Мне это понравилось, и есть плоды. Какие плоды? Увидите в этом ролике Но самое главное Сегодня я проходил несколько карт Их было много И я вам покажу каждое прохождение карты Ради хорошего результата я решил поиграть Б-хоп Аркану до начала тренировки И после И посмотреть какая разница по ментам у меня будет Предположите в комментариях На сколько процентов я прошел Бхоп Аркану лучше после 6 часовой тренировки Для Бхоп Аркана это на самом деле много Я тебе желаю приятного аппетита И поставь Первый свой лайк в 2021 году Да, меня не смущает, что это уже второй ролик в этом году Нормально Прямо сейчас я зашел на карту Аркана Это классика бэхопа Эту карту проходил, наверное, каждый себя уважающий бэхоппер Я ее не проходил Точнее, проходил, но не записывался таймер И поэтому она у меня не попала в статистику Сегодня я решил сделать эксперимент, как вы это уже поняли Я сейчас пройду Аркану до тренировки И потом я проверю в конце этого ролика, насколько я открыл свой скилл И смогу ли я пройти эту карту намного быстрее Ну что ж, начинаем сейчас uh, проходить Карта Похоплю я на уровне Чуть ниже среднего Но Все-таки что-то умею делать вот как По таким моментам Конечно, это задротская карта Так, ну, я все-таки оцениваю свой скилл По панихопе ниже среднего не самое говно и не, не самое топовое То, куда я нажимаю, вы видите по центру экрана Все эти клавиши Прыгаю, кстати, я на... Я прыгаю не в ту сторону, во-первых И во-вторых, я не знаю, куда прыгать а, Я прыгаю через пробел и control То есть у меня есть такой алиас Поэтому, чтобы не было вопроса, почему у меня C всегда с включено Я пробел задерживаю и эти две кнопки включаются одновременно так, ладно, я вроде нашел куда прыгать Примерно так это все будет происходить Я очень хочу сегодня пройти, ну, карт, наверное, 15 О, Ну, когда ты врезаешься в дерево на скорости 30 км в час, это, конечно, сложно Блин, что я сейчас сказал 30 км в час в дерево? Это звучит, конечно, неприятно Буду далеко от дерева сегодня кататься Да факт, грюбы на дереве опять Чувак, я реально вопрос врезался в, в дерево Блин, такое качество приятное, реально кайф. Вот я вот люблю Twitch за качество. Давай вообще контент у меня такого же качества, как эта карта. Очень, очень приятно. Я очень доволен, что я могу делиться с вами такой прекрасной картинкой, четкой. Все-таки технологии, телевизор, мониторы. Очень хорошо. Все. Если у кого-то пиксели, ребят, попробуйте как-то поставить рядом с монитором. Ребят, если что, про игроки. Да, я знаю, что я прыгаю через один блок, но... Я боюсь больше делать. <связывая> я был близок к падению. Раз, два. Вау! Ребят, зафиксировали. 26 грёбанных секунд. 26 минут. Ну что ж, посмотрим, как я пройду эту карту через... 6 часов, как минимум, может быть 8, а может быть 10, пока я не сдохну. А мы идем на следующую карту, она будет называться FPS Mart. Вау, как же он проходит идеально, господи, он что? Нет, только не это, только не это, гребаное дерьмо Только не это Уф. Все, погнали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Иди... Что? О боже, как же это сложно как же это сложно Фу. Так, хорошо Хорошо Нет, нет Так, все, жизнь Дает такие моменты Ты должен исправлять Собра Собираться И Ох. Ребят Легендарочка Карта закончилась сейчас Боже, нет, я не пройду за 9 минут Один состоит же Коля, если я сейчас пройду, я... Пожалуйста, пожалуйста... Пожалуйста... Это что? Это что, игра разумов какая-то? Это что?! Это что?! Я в первую жизнь такое вижу, я не знаю, как это проходить Сейчас смекалка должна сработать Ну, сёрфу, наверное, так наверх Но как мне развернуться потом? Если стоп карта, я в шоке Жизнь очень сложная штука Когда ты проходишь карту Бывают такие моменты, когда она просто решает Перезагрузиться Не продлиться Это кс Но в любом случае, я был на торговом стейдже Я сейчас продаю эту карту Круг Окружность Если провести песектрису здесь Может наверно запрыгнуть Ну и спасибо за совет Точно наверх надо а, я понял, я понял, я понял. Сюда и потом сюда. Боже, какой я гений! Что будет на втором четвертом уровне? Я просто в шоке. О, раз, два и да. Почему так легко? Что это за говно? А, я понял. Один уровень сложный, второй легкий. Или два легких. Смотрите, я так пролетел свои годы, свои годы или годы. Как уже я легендарный, боже! Смотрите просто, что это. Порт by Антоша. Антоша, спасибо за такую карту, Антоша. спасибо. Вторая карта, вторая карта, которую мы прошли. Куда? Нормально. Экран? Нет! Я правда нет! Нет! Я ее прохожу! Я вам клянусь, я ее прохожу! А! Ừ. Я так ее, ,rir. чувак, я ее прохожу прям так... а -а -а! Чувак, я ее прошел почти, со второго раза почти до финала Какой же кек, чувак <т halve incoming> Я ее почти прошел до конца Чувак, я же говорю, когда я стримлю, как я прохожу, я стесняюсь и... И, Короче, все, стрим, из-за стрима я стесняюсь И не прохожу красиво Чувак, это легендарная карта, мне она очень понравилась Боже, какая же она хорошая, кошмар Карта называется uh, PIMS SCFX. Погнали О боже, чуваки, я качаюсь У. Слушайте, такая, очень очень такая обычная карта Одно и то же повторялось Ну и прошел, четвертая карта, к четвертая карта, которую мы сегодня прошли Так, новая карта, uh, прохожу карту Bhop Ох, oh бой. Это уже пятая карта на прохождение Четыре карты мы прошли Блин, на самом деле не из легких моментов есть. Добрый день. Ну, не самая легкая карта, то есть мувы сложные есть. Какие приятные. Я в GTA 5 что ли? Реклама GTA 5 RP сервера. Друзья, по-моему, промокоды вы получаете 10 тысяч на баланс. О, все, конец. Очень интересная карта, мне понравилась она Она очень приятно выглядит Очень приятно выглядит, ну и она простая по сути 4 минуты, но это хорошо Это пятая карта, которую мы прошли, мы идем дальше Какая она... Приятные карты Респект О, шестая карта Шестая карта, которую мы прошли, карта называется Moonlight, очень тоже хорошая, поэтому можете попробовать. Идем дальше. Вот же дерьмо, я же назад лечу. Все чил. Шикарная карта, ребят, хорошая карта. Ема. 2-EL-X-1 боже, кто ты такой? В следующую карту идем 15 секунд на прохождение дается Загадка от Карта от Жека Фреско У тебя будет лучше время, потому что я иду на базу Мне нравится А, или нет, нет, не базу Подожди, ну я вроде... Я не знаю Да, я назад прилетел, прикольно Я прошел или нет? А, я прошел! Минута 0-4 Да о боже, это что? Это что? Прыжок первую очень сложно Прошел Ребят, девятая карта Девятая карта, господи Эта карта называлась Behop Great, а она ну, говно полнейшее. Fuck Fear Зачем они обсирают игрока Аннаби? Господи Усложняет. Это как туда запрыгнуть? О, господи! А -а -а! Что? Что? Что? Что это такое? О боже мой! А! -а, -а! Черт! Противная карта, очень сильная. Боже, говнянок говно. В общем, девятая карта, которую мы прошли. Очень красивая. Это 12 минут я проходил. А так лучше еще плюшки. <сínt> <сínt> Что за тупое прохождение? Десятая карта или одиннадцатая? Это жестко. Карта называется БХОП Лили. А она неплохая на самом деле. Вау, интересно. Киберпанк. Красивые текстуры. Какие-то необычные карты. Мне это нравится. Одиннадцатая карта. Одиннадцатая гребаная карта. Карта называется интернет Club, и она такая. 50-50. Прикольная, но средняя, короче. Троечка из стен. Новая карта Сибирия называется... Фух, ребят, 12-я карта на прохождение Я ее прошел э, за минуту 48 Вот реально Минута 48 понадобилось, чтобы ее пройти Прикольно Это уже есть Если я пройду, я гений. О, господи, серьезно? 14 минут проходил карту которая проходит 40 секунд но ну, она сложная на самом деле ну как сложная она противная просто Про пройти можно карта Витерленд, так 6 шестер... пятерочка не ладно, четверочка Пятер... Пятер... пятерочка из 10 <свес> <свес> под музыку лучше будет <свес> она очень красивая я как будто в юссей каньоны господи путешествие реально <свес> чуваки Прямо сейчас! В... Зайдите на Собиршок путешествуйте на картах кс губы хоп. Я просто в реальной жизни бы сделал бы то же самое. -х -х -х -х -х -х сюрф! Я на сюрф зашел? Нет. Это в смысле туда? Господи, как же я гениально играю. Господи, можно, пожалуйста... Ему премию за лучшую игру на Сибирщок. Как же я играю, господи, какой же в господи, просто вау. А. Ай.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 Легендарно ВАК-чат. Гений в чат Можно писать Это финал Фу. Ура Не, чуваки Сложная карта Карта сложная Без шуток Я прошел ее за а, Одну минуту Минута 22 Ну Я прошел Хоть не Не самое худшее Не самое худшее время Нормально Фух Прошел Прошел, вроде. Да, я прошел. Фух, сложно. На 20 секунд хуже, чем э, рекорд на этой карте. Вроде нормально. Карта интересная, красивая. Советую вам поиграть, поэтому называется она Бехоп Lost Очень красивая. Бехоп, а Лау Папа. Это интересная карта, наверное. 45 секунд она <св> <св> проходится. Посмотрим, что получится. Погнали. Как же я прохожу, господи. Да ладно! Чувак! Посмотри на мою высоту, где я нахожусь вообще. Я сегодня путешествую по миру... Э э Эверест! Такая Россия красивая! Погнали. 27 минут на карте. О, господи, это ужасно. Хотя я проходил за 26 минут. Если я ее не пройду сейчас, то это вообще... Это гребанное дерево. Я также застревал в прошлый раз, ничего не меняется. Шесть часов зря, почему такая долгая карта. Я думал, я думал там уже конец. Да Господи, Фух. Плюс 4 минуты 4 минуты Мы сделали на 4 минуты лучше 4 гребаные минуты и такие глаза и такой вид а... Ай, ай, я не смог голову запустить У меня шея болит максимально Ладно, я лягу сейчас Фух Но Зачем я это сделал, вы меня спросите Я не знаю Зато ролик получился то какой Классно, Баньхоп это класс Я буду пробовать проходить еще карты Лучше один час э, в день. Дальше это перебор.